Дорогие друзья, мы живем в преддверии восхищения церкви. Давайте рассмотрим несколько фактов, которые указывают на то, что мы живем в конце последнего времени. И начнем мы с неочевидного, с наступающего голода. Артем Деев, руководитель аналитического департамента А-Маркетс, считает, что мировой кризис уже начался, и по своим масштабам он будет не похож ни на один другой. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон... Заявил о конце периода изобилия и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов и дефициту продукции. Мы переживаем большие потрясения. По сути, то, что мы переживаем, это можно считать окончанием периода изобилия. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями, и речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными. Давайте посмотрим короткий новостной репортаж о засухе в Европе и не только. Крупнейшие реки Франции и Италии выглядят как пустыня. Засуха, уже признанная Сильнейший за 500 лет бьет новые рекорды. Луара и По практически исчезли. На мели стоят корабли и баржи. Движение судов полностью остановлено. Бизнес несет убытки. Ну а в Сербии сейчас изучают находки на дне обмелевшего Дуная. 20 немецких военных кораблей, затопленных в 1944 году, когда отступали войска гитлеровской Германии. Зной и в Китае, на востоке страны плюс 45, обмелело крупнейшее пресноводное озеро страны, по Янху испарилось три четверти. Это короткое видео, но ситуация в действительности более чем серьезная. Следующий интересный и немаловажный факт – это рост ЛГДП. Два года тому назад в Швеции появился первый ЛГБТ-алтарь. В церкви Святого Павла в шведском городе Мальме появился первый ЛГБТ-алтарь. На нем изображена картина «Рай» с однополыми парами в Эдемском саду. Автор произведения – лесбиянка Элизабет Олсон Валин. Представители церкви рады, что картина появилась у них и считают, что это поспособствует большей вовлеченности в церковь. Мы благодарны творчеству Элизабет которая позволяет нам построить церковь, заслуживающую доверия, такую, которая показывает, что мы все, независимо от того, кого мы любим и с кем мы себя отождествляем, живем в раю, говорится в заявлении. Кстати, шведская церковь довольно прогрессивна в вопросах ЛГБТ. В 2007 году они начали давать благословения однополым парам, а с 2009 года разрешили и однополые браки. А с 2017 года духовенству Швеции рекомендуется говорить о Боге, инклюзивным языком, не используя мужские местоимения. Дорогие друзья, мы видим, насколько быстрыми темпами распространяются грехи Содома и Гаморы. И это очень сильный и важный знак, что мы находимся в преддверии восхищения церкви. Теперь обратимся к другой новости, которая вышла в мае этого года, то есть несколько месяцев тому назад. Новость называется «Повальная Америки». Та сообщает о стремительном росте ЛГБТК-сообщества в Америке. В стране катастрофически падает рождаемость. ЛГБТ-культура становится непосильным бременем для общества. Автор предлагает вернуть в США традиционные семейные гендерные ценности. Рождаемость США резко упала, а ЛГБТК-сообщество резко увеличилось. Согласно опросу института Гелопа. Проведенному в феврале 2022 года, результаты которого должны были привлечь гораздо больше внимания невероятные 20% взрослых американцев поколения Z с 1997 по 2003 годов рождения, то есть каждый пятый теперь идентифицирует себя как принадлежащие к ЛГБДК сообществу. Эта тенденция показывает резкий подъем в каждом последующем поколении. На самом деле число людей, утверждающих о принадлежности к ЛГБТК-сообществу, примерно удваивается с каждым новым поколением. Соответствующие цифры для миллениалов, беби-бумеров, поколения X и тех, кто родился до 1946 года, составляют, соответственно, 10,5%, 4,2%, 2,6% и 0,8%. Если взять американцев в целом, то 7,1% населения Америки сейчас идентифицирует себя как ЛГБТК. Что вдвое больше, чем показатель 3,5% 2012 года. То есть в два раза увеличилась численность людей, которые грешат грехами Садома и Гамор. Вместе с тем прочитаем очень важную новость от ООН. Третий факт аборт права человека. Новость, которая вышла 2-3 дня тому назад. Генассамблея ООН завершает обсуждение проекта резолюции, в которой аборт объявляется правом человека. Делегаты Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций завершают дискуссию по резолюции, которая потребует от всех учреждений ООН, а я хочу напомнить, что очень много стран и очень много учреждений находятся как бы под экпекой ООН. И их задачей будет объявить аборты правам человека, сообщает правозащитная организация Центра семьи прав человека США. По словам делегатов, соответствующий пункт внесен в текст документа под давлением представителей Европейского Союза и администрации Байдена. В обсуждаемой резолюции Геносомблеи ООН доступ к безопасным абортам объявляется политикой, которую правительства должны проводить для обеспечения и защиты прав человека в отношении всех женщин и их сексуального и репродуктивного здоровья. Резолюция со спорной формулировкой будет поставлена на голосование в последних числах августа 2022 года. Если ее примут, учреждение ООН получит мандат на пропаганду абортов в числе прочих прав человека. Дорогие друзья, здесь я хочу сделать одну очень важную вставку. Мы должны понимать, что аборт – это убийство. Аборт – это насилие. Аборт – это злодеяние. Вот что написано в книге Бытие, в 6 главе, с 11 стиха. «Но земля раслилась перед лицом Божьим и наполнила земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она рослена, ибо всякая плоть изродила путь свой на земле. И сказал Бог Ною. «Конец всякой плоти пришел пред лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Если он примет эту резолюцию о том, что борт это право человека, то это будет очень явным и сильным знаком и сигналом для всех верующих людей, что пришел конец. Насилие наполнило эту землю. Следующий факт – манипулирование населением. Мы знаем, что антикризис будет управлять человечеством на какое-то время. Точнее, на какой-то короткий период времени, меньше семи лет. Задатки этого уже наблюдаются. И как легче всего управлять людьми? Легче всего управлять людьми, когда они боятся, когда есть страх. Страх – это сила, с помощью которого дьявол может управлять людьми. Давайте посмотрим одно короткое видео. Как вы думаете, почему эти люди бегут из здания? Может быть, пожар или террористы зашли в здание? Это город Шэньчжэнь, Китай, 20 августа 2022 год. Сотрудники офисного здания Tencent вынуждены спешить, потому что туда отправился человек с положительным результатом ПЦР-теста, после чего местное правительство решило закрыть это здание. Рассмотрим следующее видео. Как вы думаете, что это? Может это такси, такое экзотическое? На самом деле это работа санитарной службы в китайском аэропорту. Если у вас при вылете или по прилету ковид-тест выявил положительный результат, то таких пассажиров в специальных капсулах вывозят в карантинные лагеря. Собственно, далее мы видим производство этих карантинных лагерей. Китай тратит миллиарды долларов на постоянное строительство новых карантинных лагерей по всей стране. И последнее видео в контексте ковида. Город Чун Чунсин, Китай, 24 августа, 2 часа ночи. Власти изменили цвет курюкодов всех жителей в приложении COVID на оранжевый, что означает, что вам нужно пройти тест на COVID, чтобы он снова стал зеленым. Почти 30 миллионов жителей всю ночь выстраиваются в очередь, чтобы пройти обязательный тест на коронавирус. Очень легко убедиться в том, что население готово. Люди готовы, чтобы принять все заповеди, все новые законы антихриста. Что интересно, что в последнее время некоторые правительства начали подавать в отставку. Это как бы некий такой сигнал, что мы не можем справиться. Нам нужен лидер, который возьмет все свои руки и сможет править всеми нами. И в заключение хочу сказать, что целью всего этого не напугать, не вселить страх, а сказать. Когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы вашей, потому что приближается избавление Ваша. Иисус искупил нас кровью Своей и дал нам Свою праведность. Когда Бог наблюдает с небес за нами, Он видит не нас, а Христа, Его праведность. Божьи суды будут изливаться на грешных людей и на неверного, неверующего Израиля. А для нас, язычников и уверовавших евреев, это время будет временем избавления и спасения. Слава за это да будет Иисусу Христу. Аминь.